Короче, приехали мы в гости к Перцу, в его село, так сказать, Паланына Перца. Вот, тут много всяких избушечек, мастер-классов, кузни там и прочие-прочие штуки сделано, как хутор такой, можно сказать. Вот Тут очень красиво, вот, всякие овечки бегают и какую-то часть сегодняшнего дня мы здесь проведем. А вот самогонное дерево. Класс, да? Прикольно такое местечко погулять вот с детишками. Находится недалеко от Буковеля Куча каких-то мастер-классиков, всяких таких вот штучек прикольных. Поляна, красивые вот эти барашки, всякие букашки, он бассейнчик. Так, здорово. И вид красивый очень. Вообще бомба. Молоко арииваем до 30 градусов с филе mm -hmm. До 30 градусов и добавляем такий же мерки в биле. Это mm -hmm. стилечная фонка, вы знаете, когда тяжелые молодежи ид ⁇ и там идут. Mm -hmm. И добавляем и до 10 у нас делают это сыр, перемешали, сыр сил у нас пить, сыроводка дает. И потом намальдуют, и получается у нас такой сыр. Это сыр называется Бутс. После мы кладем его там после того, как он ведет шоу, мы его перемеливаем и делаем брензу. Фиоли таки? Uh -huh. бренду. Да, да, да, да. Ну, и его... Можно сделать так, и свизы, и, и, и так Круто. Да, у нас было, и говорят, и мы кладем утро, не так, аж пока не будем уйти в доме, варесин, вот так вот мы кладем вверх, там теперь не треба. чтобы огонь горел очень. Это ватра называется, гутунская ватра, и себе такое пись... б... Б... муха не седа. А ватра это вот когда тлеть, да? Нет, нет, не, когда ватра, или, или вообще... ватра в такой великий. А там вы живете прямо? Да, ну, так? тут ну, ну, можно пройти, фотографироваться себе, что хотите. Ого, так. круто. А ты кровати всегда такие высокие? Так, так. Кровать высокие через то, что... Ну, Чтобы что-то вниз положить? Нет. Тепло. Или... тепло mm -hmm. В зиме тепло. идем все до горя. Ага. Mm -hmm. и... Заказали себе гуцульской едьбы. Вот. Баныш, картопляный корж, квас, узвар. Сейчас как покушаем, как станем добрее и веселее. Смотрите, как тут кайфово. О, красота. Мы приехали в Буковель на озеро Молодость погулять, тут красиво. Я первый раз в Буковеле, так интересно, клево. решили Женькой прокатиться на троллее озеро в Боковиде. Классно спустились, Женька, из троллея. Как тебе? Отлично. И мне Если хорошо. YouTube, Прикольно бы... вообще. Огонь! Да, да, вот, ты прям ко мне Нашли перевернутый дом. Первый раз я тоже здесь. Видел на фотках, но вживую никогда не видел. Сейчас пойдем посмотрим, что там. Внутри. Да, да, Baby, the one for me. you for me. in love with you. Хочу пришли мы на местный базар. Тут есть такой базар, который работает только по вторникам. И сюда съезжаются барыги, которые продают э, контрабас с Польши, кучу кофе, всяких сладостей, все что дешево, трусы, носки и всякая там бытовая химия. И вот мы решили купить при... себе кофейку. Макарошки Купили шпротов, кофе, шоколад, печенье И взяли телефончик у Василя Он говорит, что может отправлять все это дело новой почтой Поэтому будем заказывать Кофе ловаться от ценника, от рыночного ценника в Николаеве отличается в два раза, вот. так что, а рыночный ценник в Николаеве дешевле магазинных цен в Николаеве. Сегодня специально, чтобы выйти на рынок, в люди так сказать, одел свою новую футболочку, вот. Очень мне понравилась продукция этих ребят. Вот ссылочку на них оставлю в комментариях под видео, в описании к этому видео. Если кому интересно, заходите к ним в инстаграмчик, смотрите, приобретайте. Очень такая плотная, хорошая ткань, приятная. И принты достаточно кайфовые. Знаешь, где видеоблогер? А, была... да? У меня есть старый такой добрый дружище, Андрюха Гостела из Сосногорска. С которым познакомились мы в, в конце 90-х годов. Ездили по концертам, слушали музыку, употребляли различные веселые напитки. Андрюха, сам из города Рахова, из Закарпати. Вот. И, собственно, я вот только сейчас, буквально две минуты назад, вступил на землю Раховскую, вот, проехал табличку Рахов. И хочу тебе передать твоей, так сказать, родины огромнейший-огромнейший привет. Пусть все у тебя будет хорошо. А не болей. Ну, вот за тебя, короче. Вот. Попозже поедем в Квасы и опрокину за твое здоровье бокальчик пивка. Доехали до географического центра Европы, которая находится под Раховом в селе Деловое. Стоит табличка, И вот там чуть дальше памятник, сейчас покажу. 21 сегодня mm -hmm. uh -huh. sure. Thank you. Thank you. Вот я получил свидетельство О том, что посетил Географический центр Европы И занесен до книги почетных гостей Вот такая штука у меня теперь есть Вот он этот длиннющий столб Географического центра Европы Ещё одну наклейку хочу наклеить. Говорят, потереть надо центр Европы. Вот. Трём, собственно говоря. Приехали в Квасы. Я очень хотел сюда попасть. Это самое сердце броварни Ципа. Сейчас будем смотреть. Все пиво цыпа, которое вообще варится, продается в Украине, оно все варится здесь, в Осах. А вот, смотрите, какая цыпа. Яички, в которых варится типа. Очень дешевное место, очень понравилось. Теперь хочется посетить все цыпы, которые есть в Украине. Их, в принципе, не так много. Там в Харькове, в Рахове. В Квасах мы уже были, в Николаеве мы были. В Киеве еще несколько. И, собственно, все. Вот такие вот дела. Спасибо вам, квасы. Спасибо. Классы. Классы. Классы. Напился пиво. Пойду менять свои Я мокрые трусы. <решит> курица такая а, ноги длинные, Это да? маленький курица. цип -ципа.